Небольшое вступление. Если вы видели его, просьба перемотать видео на 23 секунды. Чтобы повторить все приемы, показанные на видео, соблюдайте все условия. Если у вас не получается сделать бруталити, то попробуйте следовать этому темпу. <laughs> <laughs> <laughs> <FAQ> Hasan <invece> Фаталити. Итак, вы скажете «Воу, воу, парень, полегче! Я так и не понял, как это работает!» Я вам скажу, что не поймете, пока не попробуете сделать это на геймпаде. Дело в том, что для того, чтобы сделать данное фаталите, вам нужна нечеловеческая способность очень быстро перемещать пальцы по клавишам. На клавиатуре, скорее всего, это будет невыносимо и просто невозможно. Как вы видите, клавиши располагаются не очень удачно, в отличие от геймпада, особенно если у него имеется стик. Finger show. show.